Have a dream, baby. So... Аптечку пройстапал! <вы> <вы> Ты чучел! Так, ребят, всем привет! Сегодня у нас будет продолжение прохождения игры The Wild Aid. Всем привет! В прошлой серии мы добрались до, ну, вот этой горной местности. Меня убили. Кто бы сомневался. Не убили, а ты умер, потому что замерз. А, ну да, да, да, да, да. Так, а сейчас. Чест... Шапка ушанка это мое. Так, что, погнали тогда наверх? Погнали. Так, нам что надо сделать? Использовать вагонетку. Погнали, что. Тут зомби. Есть хилки? Нет. Есть аптечка и качественная повязка. Давай повязку, у меня 12 хп. Так, на аптечку. Ну, давай аптечку. А, у тебя две? Да. Так, кристаллы. Ну, кристаллы нам пока не нужны. Генератор какой-то, Макс. Нужно перезапустить генератор. А, нажимать, да? Да. Че, не работает? Я сегодня найду подходящие детали. Отшийте запчасти. Ну, погнали детали искать. Так, я надеваю шапку. Да, что-нибудь. Че, погнали искать? Погнали. Мы вместе? Ну да. <свист> Падаю. Давай не будем его убивать. Пойдем. Нафиг его. Че, нал налево тогда? Ну давай сначала налево. А вот смотри, Надо похавать. Вещь. Ну давай. Ой, а, в дом в дом, в дом. Ой. Я надеюсь, тут не будет никаких сюрпризов. Надеюсь. А вот еще дверь. А, давай. Шприц с адреналином. Там зомби, смотри. Коктейли смотри. с темной материи. Шкаф. О, рахисовое масло. Кайф. А это он про что? О, ключ от, от школы какой-то железный капкан тут есть надо тебе да нахер он не нужен а что-нибудь прикольное есть ну ключ от школу я взяла какой-то сумка Монтировка видимо. ясно бесполезная сумка все больше ничего а туда нельзя пройти вниз Помог. Помог. А, я походу должен э, крючок нажать какой крючок. Вот этот. Давай сразу валим. А, они прям тут. Я понимаю. Сюда их запустим чуть-чуть. Не подходи к двери. А, вон, сейчас перебьют друг друга. О! У меня оружие длинное, смотри, их так бью. А, у тебя тоже? Ты да чё я... творишь? Зачем? Добей его, добей! Да, я... Ты ему поддевстал? Да, да, да. Давай меня. Зачем ты дверь открыла? Я ничего не могу. Я добил его. Мне ну, кажется, ты больше не хочется а на игру. А У тебя тоже есть? Да. На... Ладно. <laughs> Я все порчу. Пойдем на улицу, чего? Сделай мне лечилки, пожалуйста. На. Так, а может тут что-нибудь будет прикольное? Качельки. А, ясно, тут ничего нету. У тебя сколько хп? 48. Ну ты ч расстроилась-то? Ну. Ешь, ешь, у меня 63, я пока. Я хаваю. Я уже съел одну. На маске. Сейчас, сейчас, подожди. Ого! Можно, короче, улучшить бежище, и там можно прокачать радиус обзора больше. Да? Да, прикинь? А да. что надо, чтобы улучшить? Эээ, сейчас скажу. Там надо кожу. У меня же есть кожа. Кожа, руда. Но... А, у меня одиннадцать кож, в Кожа железо, короче, 85 руды и 85 дерева. А тут руды нигде нету. Да? Угу. А ну ладно тогда. О, как туристом на матери. Так, тут видимо ничего нету больше, да? Скорее всего. Че, погнали Пойдем тогда дальше. дальше? Подожди, растяжка? О консерв. А как ее? Короче, отойди отсюда. Сейчас. Изи. Все тут не в какой дом, походу, нельзя выйти. Не, они все заколоченные. Так, ну погнали дальше по городу а тогда. -то Ч там? Портативная печь, возьми. <связать> а, давай что тут что погреемся будет. пока что тогда. Я что-то замерз. Давай. Шкаф пустой. <связать> еще один пустой шкаф. А, еще. Нафига да? они... На они вообще нужны? Я не знаю. Может, там рандомно. Погнали. Так, еще нам надо отпускать две запчасти. Да. Погнали направо где-нибудь. О, а куда-нибудь. Зомби? Там запчасть, по-моему, лежала. Да? Да. А че он не выходит? А здесь уже не работает, да, так? У меня разбился оружие мое. На монтировку. Не, у меня есть, у меня гаечный ключ есть. А -а -а. Он вышел! Бей его, бей, бей, бей. Давай, давай, добивай. Хорош. У меня ХП мало. Че, зайдешь? Давай его вдвоем, в два это. А, вот, давай, давай. Работаем по нему. Сюда. О, да, алло, дверь Все, заходим О, вот какая Да, вот, ремонтная часть Блин, зачем этот коктейль нужен? Мне страшно его пить, если Еще один зобий, ват, ват, ват. Отходи, отходи Валим Давай чуть подхилимся, короче, мне что-то плохо вообще Поставишь костер? Давай пожрать, приготовим себе. Давай. Ты пока готовишь себе кушать, я буду дерево на рублю, а то мало. Опять кончается. Угу. Скажи, как тебе кушать приготовить, потом я буду себе готовить. Да. А у нас лечилок нету, да, больше? Нет, я тебе отдала, Викторий. Ну, я их уже сожрал, если что. У меня еще есть качественная повязка и одна птичка. А, ну нормально. У тебя сколько хп? 32. Чуть-чуть маловато. Ну я сейчас поем и нормально. У меня 7. О, так у меня почти фул. Погнали его, накажем. Ну сейчас я свое мясо, давай закину. Я еще не дожарил свое. А, погнали, нет. быстренько накажем. Я, короче, выпью эту штуку, надену шляпу и погнали. Погнали. Да. Отходи, отходи. Все, добил. Нифига я, я кританул поляруза. О, только она нормально восстановила, да? Ну да. Почти половину. А, я опять не дожарил, да? Ну, короче, надо жаришь, я пока пошел посмотрю, что там внутри. Ладно. Так, давай шкаф. Там еще холодильник, кстати, есть. О, монетка. Монетки я люблю. О, консервы. Блин, сколько еды дают, заметила, да? Огромный кусок мяса. Жареное. А, ну оно уж в печи было. Логично, что оно жареное. Так, картошка два кусочка мяска. Пожаришь? На, вот это. И вот это. Ты сегодня повар, да? Ты да. Картошка не жарится. О, чертеж коктейля. А, не жарится? Нет. Ну просто съешь. Если хочешь. Так, и чем получается, вторую уже часть нашли, да? Да, отыщите последнюю часть. И все. Так, картонная коробка. Все, я пожарила. Повязку нашел. Все, она, мясо твое валяется. Сейчас. Да у меня вещей опять. О, зимние ботинки надо тебе? Сейчас, смотрю. Нет, у меня пока норм. А я возьму на всякий случай. Так, что больше ничего нету, да? Че, Да, все. Погнали дальше тогда. Там так нас, валяй. Блин, куда мне его деть? Ну, давай я заберу. почти. Сейчас, подожди. О, кости могу сплавить. Шприц могу сплавить. Шприц у меня есть, может, мне дать? О, давай, на. А, сейчас. А, кожа есть у тебя? Ну, да, она у меня убежит. Ну, давай. Я уберу. А, коктейль? А, ну, коктейль я себе оставлю, если что, пить. Так, на шприцы и на кожу. Так, а чего убрать? А, ботинки уберу. Так, всё? ну все, что? Готов. Убежище забирай и погнали. погнали. Мясо тебе надо да? Мясо? Ну давай. Ну у меня много еды, в принципе. Все. Охренеть, у меня мясо. У меня 14 штук мяса. Что, куда нам, да, Да я без понятия пока что. О, тут какой-то лут, смотри. Деревянный эй, ящик. Эй, эй, эй. О, еще одна повязка. Господи, какой кайф. Ну, повязка такой, да. Ну хил здесь очень важен, конечно. Угу. Между боем, типа. А, тут тупик, да? А, вон, смотри, да. там можно сверху где-то обойти, да? Да, да? Ну, не сверху имеется в виду, а, типа сбоку. Или что, это все уже, типа? Ну, еще вниз не хотим. А, не, во во во во сори. Тут, типа, такой подъемчик. А, ну, вот, а и вон там снизу мы сдохли. А, подожди, или мы здесь были. А, нет, мы здесь не были как раз-таки. Да, да, да, мы вот этот буба еще не ходили. Так, надо подхауться. Все дома завалены. Церковь? Где церковь? Ой, слышь, мне кажется, он не зря про церковь-то сказал. Думаешь? Ну, конечно. А, ну вот внутри. А, вот вниз, иди и войдешь, типа в нее. А, нет. Че? А, а, а вот залагала? Походу. А как внутрь-то а, войти? А, все, я вошел. А, я, я тоже вошел. Нифига тут прикольно. Так, что, давай исследуем. <связь> Эти рычаги с ними явно не все так просто. Смотри. О, рычаг, вот, три рычага, смотри. Так, оседую, записка раз. Преподобный, пожалуйста, не забудьте Второй ряд, третье место справа Мать с ребенком, у последнего сегодня день рождения Ему исполняется один год Второй ряд Так, второй ряд Дальше Третье место справа Где-то тут И что Один быть? год а, -а, а Второй, третий, первый Рычаг а -а -а. Ну, ты пока там второй, третий, первый. Подожди, не так. Второй, третий, один. Что-то я не врубаюсь. Второй. Второй, второй третий, один. Два, три, один. М. Короче, ясно, херня какая-то. А, вот, открыл, открыл, открыл. Такой, такой, что Там кто-то ходит, что слышь? Ой. Ой, О -а -а -а! Он меня oats! ударил. Сюда, сюда, дверь, дверь. Закрывай. Нифига он дамажит, ты видела? <з continent> Ружье. Дробовик, слышь? Хочешь дробовик, О, или я с ним похожу? О, ремонтная так. часть, да, кстати. Не-не, сам стреляю с дробовика. Я плохо стреляю. А там чё? Да, это. Так, Что? ну давай, я, конечно, за. Ну в него, я думаю, бессмысленно стрелять. Че, погнали дальше тогда? Блин, а у меня это шляпа, типа череп Виндиго. Я с ним только, ну, вблизи драться могу. Да. Да, может тебе тогда дробовик-то? Да, я плохо стреляю, я просто пулю по трассе зря. Ну ладно, пойдем. Бежим, бежим, сюда. Да, да, быстренько, быстренько. Чё, все получается? Да, а, вот все. Пиздец.